Как стать продавцом наших продуктов? Ну, во-первых, продавец, наверное, громко сказано, мы используем систему рекомендаций. Каждый человек может абсолютно с нуля, не тратя вообще ничего, зарегистрироваться и начать рекомендовать наши фермы. Если его рекомендации превратятся в покупки, он начнет зарабатывать комиссионные. Все просто. Желательно, конечно, начать использовать нашу технологию и рассказать об этом в вашем окружении, и вы увидите, как ваша карьера начнет расти просто по вертикали.